Егор с сыном в этих местах добывают копытных животных и пушных зверей. Также охотники помогают Иону добывать волка который наносит немалый урон ведению хозяйства. В этом году Егор со своей небольшой командой расположился в избушке недалеко от железной дороги. Бытует мнение, что животные удаляются от привычной родной среды из-за шума проезжающих составов, Меняются их пути миграции из-за полотна железной дороги. Но Егор мало разделяет это мнение, утверждая, что зверь адаптируется к режимному движению и предпочитает не оставлять свои места обитания. Вред тайге железнодорожные пути, конечно, наносят, но не в критических масштабах. А вот и подтверждение. Хозяин тайги спокойно, без всякой спешки, переходит эту дорогу. С одной стороны, это беспокоит. Ведь если такой большой зверь, как медведь, перестанет бояться внешних факторов, что его будет сдерживать при встрече с людьми? При всем при этом, растительность тайги достаточно густа и плотна, что придает хищным зверям уверенности при внезапных атаках. Хотя теоретически считается, что осенью медведь пассивен и не представляет угрозы для человека. У нашей компании есть разрешение на добычу копытных животных, но охота будет вестись на оленя или изюбря. Метод охоты Егора имеет свою особенность. Он предпочитает осенью ходить за такой добычей без собаки, говорит что собаки только отпугивают оленей. В Алданском районе преобладает плоскогорный рельеф, то есть маршрут предполагает частые подъемы и спуски. Здешний лес в основном хвойный, это обычный лиственничник который чередуется с массивами сосновых боров. Из ягод наиболее типичны здесь брусника, толокнянка и голубика. Идти по такой земле достаточно трудно. Наступая на мягкую почву, ноги быстро устают. Охотникам приходится часто отдыхать, чтобы экономить и правильно рассчитать силы. Без собак ходить по глухой, малознакомой тайге, конечно, очень рискованно. Тем более, время от времени по пути попадаются следы лап зверей от мала до велика. Но Егор опытнейший охотник, и поэтому привык таким походам. Он передвигается по тайге пешком, преследуя еще одну цель, чтобы расширить свои знания об этой местности. Территория большая, все за пару лет не разведаешь. На пути встречается деревянная вышка. Это геодезический знак. Недалеко от него, оказывается, есть небольшое озеро. Водоемов в этих местах мало. Видно, что звери сюда ходят часто. Надо поставить флажок на навигаторе. Рядом с озером Егор замечает следы хозяина тайги. Если считать по прямой, от избы отошли примерно на 6 километров. Скоро нужно перекусить. В этом месте, оказывается, отлично растет голубика. Время обедать. От избушки мы прошли около шести километров. Приблизительно осталось пройти столько же до назначенного места. Немного перекусим и пойдем дальше. Вдруг говорил что-то замечает. По нашим следам ее медведь. Ребята, наконец, выдохнули. Это были самые длительные секунды, наполненные до краев смертельной опасностью. Очень неожиданно. Считается, что медведь... Осенью должен быть пассивен, но данный случай говорит об обратном. И ночуй после такого в палатке. Потропить он нас решил. Хорошо, что мы поесть присели, да? Ну, обычно осенью медведи бывают очень спокойные, поэтому они до этого должны уже период к осени, к спячке набрать жир спокойно, и он сам себе нервы не хочет портить, и другим не портит нервы где нога Но тут конечно, очень, конечно, интересный случай. Это может быть связано с тем, что в том месте, где медведь начал скрадывать или еще что, возможно, это был истощенный медведь голодный, который воспринял людей как за какую-то добычу, которую можно было... Это как, на которую можно было поохотиться и уже от безвыходности у него там надо что-то поесть. Другой мотив у него может быть то, что вот рядом с ним как, находилась его добыча. И он, значит, как хозяин этой добычи, то, что он воспринял вас как врагов, которые могут у него эту добычу отобрать, и поэтому он решил перейти первое наступление. Это достаточно большой медведь, 6 7 самец. По фиолетовым лапам и полости рта видно, что в последнее время он питался голубикой. Скорее всего, основался на этой территории. На теле никаких ран или болячек Игор не нашел. Зверь был здоров. Так что первая версия эксперта опровергается. По второй версии, медведь мог рядом запрятать добычу. Этот вариант кажется более подходящим. В желудке зверя... Егор обнаруживает варенье из голубики и, вместе с тем, оленей остатки. Теперь надо грамотно сохранить добычу. Для этого Егор сооружает холбо, то есть лабаз для хранения мяса зверя. С собой гвоздей нет, поэтому так сделаем. Сейчас бревно из поваленного дерева поставим вот так. Там также аналогично. Оттуда до туда. Затем на поставленные бревна поперечно разложим жерди. Вот мы и припрятали мясо. Мы называем это холбо, лобас на ножках. Чтобы защитить от осадков, снизу и сверху мясо накрыли темтом. Нужно, чтобы в лобазе циркулировал воздух. Поэтому надо оставлять промежутки между деревинами, чтобы не залетали птицы. Между бревнами запихали еловые ветки. Ночью морозит. И после хорошей заморозки за день мясо не успевает размораживаться. Уже вечереет. Надо еще до наступления темноты поставить шалаш. Спать под открытым небом довольно страшновато. Все время кажется, будто кто-то следит за тобой. Ведь этот медведь не единственный в тайге. Егор говорит, лучше спать с костром под открытым небом, чем в палатке в темноте. Огня сторонится любой зверь. Утреннее солнце согревает пробуждающуюся тайгу теплыми лучами. Холодная ночь позади. Егора и Гаврила еще ждет дорога. Они должны все-таки совершить свой маршрут и попытаться добыть оленя. Пока светло, нужно поставить шалаш для следующей ночевки и уже от табора ходить на охоту на легке, без тяжелых рюкзаков. На новом месте мы затоборились. шалаш поставили, чтобы не поднимать шум, дрова для костра не заготовили, решили оставить на потом. Сейчас по этому ручью пойдем вверх. Помимо встречи с медведем, есть вероятность столкнуться и с другими, не менее опасными животными. Это экскременты волка, и этих хищников в Якутии огромное количество и по размерам здешние волки заметно больше своих сородичей из других регионов. Но и следов копытных животных в этих местах предостаточно. Тут ходят лоси, дикие северные олени и зюбрь. По свежим следам оленей гор с Гаврилом заходят в лес. Они решают чуть-чуть отойти друг от друга. Но пройдя совсем немного, Егор подзывает сына. Вот там есть олени. Я их только что видел. Если пойдем вот так, будет как раз. Ведь ветер дует с той стороны, а они ходят против ветра. Давай так поднимемся. Меня олени не видели. Они были довольно далеко. Видимость хорошая. Видно почти 200-300 метров. Они ходили спокойно. спокойно ходили. Идя без собак, скрадываться к намного легче. Они очень чуткие животные. Олень не такой мягкий, как лось, по части пугливости. Это очень быстрое животное. Он, как лось, медленно не встанет и не пойдет не спеша. Олень, как учует твой запах с лежачего положения, сразу линется в сторону и потеряется из виду. Он очень резкий. Поэтому, если он покажется, нужно двигаться осторожно, без лишнего шума. Ружье надо снимать, не торопясь. Стараться быть тихим. Нужно, чтобы предохранитель не щелкал Вот так Медленно надо двигаться Тогда он не шуганется и не уйдет И стреляешь А если разволнуешься Олень сразу же исчезнет Байной нам преподнес прекрасную самочку. У нее рогов нет. Это значит, она нынче не рожала. Мы зовем такую самку Байтаган. Иначе называют яловой самкой. Такой олень редко попадается охотнику. В осенний сезон охоты стадий яловых самок почти не бывает. Может быть, одна, ну или две. Старики говорили, что из стада старались найти и взять именно такого оленя. Не рожавшая самка, конечно, отлично упитана. Вот основание рогов. Они даже не начали расти. Поистине отличная добыча. У такого оленя и вправду очень жирное и вкусное мясо. Ноги в идеальном состоянии. Из этого меха выйдут красивые теплые унты. Таежный дикий олень от оленя, обитающего в тундре, в тундре отличается с цветом. Мех у него темнее. Вот такой. Олени в тундре бывают посветлее. Из восьми таких камусов может выйти пара женских унтов. Детский торбас выйдет, наверное, из шести таких камусов. Добыт весьма ценный экземпляр. Егор с сыном, по традиции, некоторые внутренности оленя сразу жарят на огне. Цель выполнена. Теперь ждет долгая дорога домой. Рюкзаки, насколько можно, набиты мясом. Остальное Егор заберет через месяц-два на снегоходе. <звы> Рябчик на обед. Как раз скоро привал. У этой птицы королевское белое мясо. Гаврил решает запечь эту дичь в фольге а Егор жарит морду оленя. Приготовить на природе эти деликатесы и отведать их – огромное удовольствие. Что сказать, счастливчики! Но зато, с какими сложностями сталкиваются охотники, в какие ситуации они попадают, Сколько километров им нужно исходить? Для всего этого нужно иметь храбрость, выносливость и сердце настоящего охотника. И самое главное, покровительство Баянаем.